господин гопца, король обещал мне вернуть мои земли. Я расплачу с вами. Но у меня сейчас нету денег. Умоляю вас, умоляю. Было время, когда я был настолько глуп, что щадил людей. Теперь я Остерегаю своих великодушных побуждений. Платите деньги. Господин Дервин, господин Дервин, мой сосед Гопсека. Он считает вас своим другом. Помогите мне. Он... Разоди меня! Он бросит меня в тюрьму! Я вам сочувствую, сударь, но в денежных делах папаша Бобсек неумолим. Господин Держи! Доброе утро, текстской Вержени. Yeah. Uh -oh. Когда вы только спите, Фанни? Я и не ложилась сегодня. Спешная работа. Когда же, наконец, я разбогатею? Когда же, наконец, я смогу запретить вам гнуть спину и слепнуть над шитьем? Как вы добры ко мне, господин Дервис. Я люблю вас. О, господин Дервис. Правильно составленные акты о продаже имущества позволяют возбудить дело о возвращении усадьбы бывшей владелицы. Дело о возвращении акта канала. Я ничего не понимаю, дорогой Дорывиш. Ах, ах, ах. Ах. И вообще я не хочу работать. Мне нужны деньги. Двести тысяч, и я продам свою контору вместе с моими клиентами. Если бы вы купили у меня контору, вам я продам за 150. пятьдесят. Мне? Мне бы продали свою контору за 150 тысяч? 150 тысяч, и я адвокат. Я владелец конторы, 150 тысяч и передо мной открывается дорога в жизнь. Я имею ваш вексель на тысячу франков. Я получил его от разорившегося торговца полотном. Деньги вам приготовлены. Я, пожалуй, могу вам дать денег на покупку Белошвейной мастерской. Я никогда не возьму у вас денег. Слышите? Никогда. Моё имя Гопсек. В Тише, умоляю вас, тише! У меня сейчас нет денег. Я вас прошу отсрочить уплату. Отсрочить? Через несколько дней я выкуплю их. Подождите, умоляю! До полудня завтрашнего дня, сударыня. Завтра в 12 часов дня я предъявлю вексель к взысканию. Туда я умоляю вас, ко мне нельзя! Анастезий, мне надо с вами поговорить. Позже, мой друг, позже. Что за шутки? У вас кто-то есть? Что нужно этому человеку? Это... Это... Один из моих поставщиков. Возьмите и уходите вон! Mm-hmm. Вексель, подписанный одной из замечательных женщин Парижа, подписанный незаконно. И мне захотелось узнать, почему же она решилась на это? Ирях. Я столкнулся с ее любовником. И на его лице я прочитал будущее этой женщины. Этот молодчик разорит ее, разорит мужа пустит по миру их детей и наделает больше опустошений, чем батарея пушек в полку. И все же она решилась? Что это? Глупость. Неосторожность. Страсть. А вот вам еще. Добродетель эту тысячу франков я получил по векселю, подписанному бедной белошвейкой. Она заплатила мне сей чаржи. Я был почти растроган и чуть не предложил ей денег на покупку Белошвейной мастерской всего только из 12 законных процентов. Я сравнил чистую жизнь труженицы с жизнью той, докатилась до подлога векселей и покатится дальше в бездну. Вы сегодня веселый, папаша Кобсак. Чья жизнь может сравниться с моейю, Если бы вы были в моем возрасте, то знали бы, что есть на свете только одна ценность, которая в достаточной мере надежна, чтобы заниматься ею. Это ценность золота. В золоте сосредоточены все человеческие силы. Повсюду борьба между богатым и бедным. Так уж лучше быть эксплуататором, чем эксплуатируемым. Мы безвестные и молчаливые властители человеческих судеб. Никакое богатство не может нас обмануть. Мы владеем Тайнами Всего города Мы Насладились всем Пресытились всем И кончили тем Что полюбили Власть и деньги Ради самой власти и самих денег. Разве деньги решают все? Есть еще новость. Я достаточно богат, чтобы покупать совесть тех, кто управляет министрами. Разве это не власть? Тут находятся весы, на которых взвешивают капиталы всего Парижа. У меня к вам дело, папаша Гопсек. Ваш патрон продает свою контору. Откуда вы это знаете? Он говорил об этом только со мной. Это должно было случиться. Господин Диманш любит широкую жизнь. Ему нужны деньги. Выслушайте меня, господин Копсек. Я знаю, вас трудно расстроить. Но оставим отзывчивость в покое. Дела это дела, а не сентиментальный роман. Правильно. Ну так вот. Господин Дималыш согласен продать свою контору за полтораста тысяч. Дайте мне деньги. Я погашу долг в 10 лет. Гарантии? Никаких! Контора господина Дималыш приносит 20 тысяч франков в год. В моих руках она будет приносить 40. Вы меня знаете много лет. Я человек дела. Сколько вам лет? 25. Выпись о рождении. Двадцать 25 лет? Правильно. Почему вас интересует мой возраст? До 30 лет честность и таланты являются своего рода гарантией. Когда же человек перевалит этот возраст, на него уже больше положиться нельзя. Я извлекаю из своих капиталов сто, двести, иногда пятьсот процентов. Но ради нашего давнишнего знакомства я удовлетворюсь двенадцатью с половиной процентов. Пусть так, но не больше. Я буду работать день и ночь, и выплачу свой дом. А теперь вы выдадите мне 15 векселей по десять тысяч каждый. Кроме того, вы будете безвозмездно вести все мои дела до конца моей жизни. Я буду навещать тебя, мой мальчик, справляться о твоих делах, здоровье. Ведь я поместил капитал тебе в мозг! Я согласен на все ваши условия. Ани, я достал деньги. Я покупаю адвокатскую контору. Где вы достали деньги, Русел? Мне дал их папаша Гопсек. Гопсек! Этот Удав, он душит всех. Он задушит вас, В Вдвоем нам некого бояться. Через 10 лет мы выплатим долг Гопсеку и будем богаты и счастливы. Не раскаетесь ли вы, адвокат, Дав свою судьбу с простой девушкой, обреченной на труд. Я готов кричать об этом на весь мир. удар я заплачу честное слово дворянин я заплачу я заплачу Разве эти гарантии недостаточны господину Гопсеку? Но ведь всего сто тысяч. Сто тысяч франк! Я прошу вас, господин адвокат, сегодня же устроить мне свидание с Гопсеком. Сейчас возьми. У меня пухнут карманы от векселей этого мошенника. Детройт. Не хотите ли их взять у меня по 50 завтра? Благодарю вас. У меня этой грязной бумаги накопилось на 80 тысяч франков. все. Вы до сих пор... Удачно избегали брать векселя этого шарлатана. Возьмите их у меня по 30 заста. Я беру их по 10 заста. Берете? Вы берете этот мусор. <связь> На этот раз вам изменила чутье папаша Гопсекс. Этот товар не стоит ни сантии. Довольно. Я беру векселей. На 30 тысяч франков. И плачу за них 3000 франков. Что вы молчите? Папаша Гопсек, у меня деньги только для моих клиентов. Вы, стало бы, сердитесь на меня за то, что я пошел разоряться другим ростовщикам, а не к вам. Разоряться? Вы хотите сказать, что нельзя разорить человека, который ничего не имеет. найдите ну, ко мне во всем Париже. Лучший капитал, чем этот? Возможно. Могу ли я, будучи в здравом уме, судить хотя бы грош человеку, у которого долгов на 300 тысяч франков, а в кармане не гроша? Вчера опять проиграли? Сударь! Я пойду за одной вещью, которая вас, пожалуй, удовлетворит. Ты прекрасно сделал, мой мальчик что привел ко мне этого изящного мошенника. Я слышу шаги этой аристократической твари. Сударь, могу ли я получить стоимость этих бриллиантов, но с правом их выкупить? Прекрасные бриллианты, замечательные камни, до революции они стоили бы 300 тысяч франков. Какая вода! Вот настоящие алмазы из Голконды или Визапура. Разве вы знаете им цену? Нет! Нет! Один губсек во всем Париже умеет ценить их. Но цена падает с каждым днем. Бровизилье заваливает нас бриллиантами. Без порока? Вот порок. Ага. Сколько вам нужно? Сто тысяч. Это можно. Составьте договор, Дервиль. Это ваши бриллианты, сударыня. Да, сударь. Вы, конечно, замужем, сударыня. Я не стану составлять договор. Так как эта женщина подвластна мужу, то договор будет недействителен. Он прав. Я передумал. 80 тысяч франков. И вы оставите мне бриллианты без права их выкупа. Прощайте, дорогая Анастасия. Будьте счастливы. Завтра у меня уже не будет забот. я согласна оставить у вас бриллианты за бриллианты я должен заплатить 80 тысяч франков вот вам чек на 50 тысяч. А остальные 30 тысяч франков я плачу векселями. Это золото, слитка. Это мои векселя. Правильно. Дары пройдоха. В качестве оскорбленного я стрелять буду первым. Я не хотел вас обидеть. Но если вы это разгласите, господа, то либо ваша кровь прольет, его моя. Аминь. Чтобы пролить кровь, мой мальчик, нужно ее иметь. А у тебя в жилах струится только грязь. Бремятчики! Мои! Хорошие бриллианты и недорогие, разве не является жизнь машиной, движением которой управляет золото? только что была моя жена. Возможно. Я не имею чести знать вашу супругу. У меня сегодня было много посетителей. Мне очень трудно. Вот и шутки, милостивый государь. Вы только что купили мои фамильные бриллианты. Возможно. Если бриллианты были похищены у вас... Да, вы знали, что покупаете краденые вещи, господин Гопсэнс. В самом деле? Моя жена не имела права распоряжаться этими бриллиантами. Возможно. Жена подвластна мужу. Правильно. Значит? Значит, я знаю вашу жену, она подвластна мужу, я с этим вполне согласен. Она многим подвластна. Прощайте, сударь! Вы встретимся на суде! Вы правы. и псек ни в чем не виноват. Я не советую вам обращаться в суд. Судей неизбежно откроется, что бриллианты похищены вашей женой. Ой, ужас. Ой, позор! Что же мне делать? Что же мне делать? Что же мне делать? Сударь, у вас есть дети? Не смейте говорить об этом! Если у вас сохранилась хоть капля порядочности. это женщина дьявол, но вы ее любите. Хотите спасти свое состояние для вашего сына? Так слушайте меня, бросайтесь в вихрь света, играйте в карты, делайте вид, что вы проигрываете свое состояние и почаще заглядывайте к Когда все, а главное ваша жена, будут уверены, что я разорил вас, что вы нищий, тогда самому близкому, самому верному другу фиктивно. Продайте свое имущество. Это сграф глуп, как всякой... Честный человек. Скажите лучше, глуп, как человек, одержимый страстью. У него нежная душа. Жизнь — это ремесло, которому надо... Что с тобой, милый? Что с тобой? Ах, эти дела, эти дела, папаша и папсека. этому конец. Скоро мы должны папаше Гобсеку еще 70 тысяч франков. 70 тысяч? Да. 70 тысяч. Это большие деньги. 70 тысяч. Господин Гобсек! Господин Гобсек! Всего 100 франков подождите! Подождите до завтра! Я достану деньги, я принесу вам, я принесу вам деньги, подождите до завтра. Тюрьма научит вас аккуратности. если бы оно было у меня. Эти рестораторы с их поливками способны отправить самого дьявола. Сколько должен вам еще, мой муж, господин Густек? 70 тысяч? Mm -hmm. Вот. Вам чек на семьдесят тысяч. Семьдесят тысяч. Правильно. Красавица, По договору ваш муж обязан безвозмездно вести все мои дела до конца моей жизни. Я буду по-прежнему приходить к вам каждую среду и субботу. Мы будем беседовать с вашим мужем о наших делах как два старых друга ведь я поместил капитал ему мозг Аня, где ты достала деньги? Я получила наследство. Я хотела освободить тебя от этого человека. Какой ужас! Ты связан с Гопсеком навеки. Жанна! Жанна! Что? Это векселя Детрая. Вы хотели посмеяться над гопцеком? Я ваш владыка Эгосум Папа. Я перебрал в памяти всех моих друзей, с которыми я мог бы заключить сделку о продажи моего имущества. И пришел к убеждению, что этим лицом может быть только сам Гобстерик. Что вы можете сказать о честности этого человека? Я убежден, что вне денежных расчетов, Гобсек – самый деликатный и честный человек в Париже. Если бы я умер, оставив сирот, Гобсек сделался бы их опекуном. А покупка краденных бриллиантов – это тоже поступок честного человека. Гобсек мог быть киратом, мог исколесить... Весь земной шар, торгуя бриллиантами или людьми, женщинами или государственными тайнами. Но никто лучше Гопсека не умеет проникать в самое сердце людей и событий. Те имущество, принадлежащее лично мне, графу Ресто, поступает в полную собственность господина Гопсека. Фиктивность продажи вашего имущества господину Гобсеку подтверждается контрраспиской Гобсека. Я, Гопсек обязуюсь безвозмездно вернуть имущество графа де Ресто его сыну Эрнесту, по достижении им совершеннолетия. Вам плохо? Я тяжело болен. Каждую минуту я могу умереть. Надо торопиться. Стория с кражей бриллиантов и меня быть осторожным. Когда все формальности будут выполнены, я перешлю этот важный документ вам на сохранение. Я доверяю только вам, господин Дервиль. Тернец. Отчего не приходит мой поверенный, господин Дервиль. Я посылаю за ним восьмой раз. Вступайте и приведите его. Через полчаса вы опять зайдете к графу и скажете, что вы были у господина Дервилля, но его нет в Париж. И что он вернется только к концу недели. Я не верю здесь никому тайком от всех даже от матери опусти это в почтовый ящик в нем твоя судьба ирдес тебе отец. Ты должен сказать. Нет, я не могу, мама. Простите меня! Простите вас! Вы растратили все ваше состояние на любовников! Вы добрались до моего! Теперь хотите сделать нищим моего сына! Вы отравили мне жизнь! Теперь вы не даете мне умереть спокойно! Папа. Я был у господина Дервиля, но он уехал из города и вернется обратно... Да никого, мой мальчик! Я буду молиться! Где документы? Вот они, ваши документы. Вы сожгли документы, доказывающие эффективность продажи. Может быть. Тогда вы разорили себя, разорили вашего сына. Отныне этот дом и все имущества. Принадлежит мне. Их сын ни в чем не виноват. Вы обязаны помочь ему. Помочь их сыну? Ну нет. Нужда лучший учитель. Нужда поможет ему узнать цену людей и денег. Пусть поплавает по Парижскому морю. Когда он сделается хорошим пловцом, мы дадим ему какой-нибудь корабль. Паша Гупсек! Сударь умоляй вас! Сударь пощадите! А! Это бесчеловечно! Ты осуждать мне вздумал мой мальчик? Верховцек пошел с ума. Он требует от нас только прибыли и не желает нести никаких расходов. Мошенник. Мошенник способный сделать домино из костей родного отца. И, этот, этот удав жрёт всё. Ящики копий, сальные свечи, плитки золота, бриллианты, подковные гвозди. Он не брегает даже гнилой дичью. Он скоро сожрет и нас с вами. Когда только лопнет, это старая жаба. Пашек, а? Мне показалось, что комната наполнилась живым золотом, и я хотел его собрать. не, не берут у меня кофе, они требуют, чтобы я платил. За усыпку. Я никогда не соглашусь на Я выдержу характер. И забьюсь. Все потребую настоящую цену. Ммх. Замечательный. <specjalims> Кофе. Пусть гниет, пусть гниет. Я ничего не отдам государству. Кому достанется мое золото? Отпиши его. Мой мальчик, Вон там, там, там, там. Возьми себе, что хочешь. Там есть все. Ешь, пей. Там есть ром, кабак. Я купил его в Гамбурге. Возьми ложки. Котик! Ну кому И каждая страница переложена тысячефранковым билетом. Завещание. Я душеприказчик всех богатств. Oopsie.